почему была идея взять тему про профилактику. Потому что в медицине существует такое выражение, что килограмм профилактики стоит тонну лечения. То есть если заранее мы уделяем время вопросам профилактики, то мы можем с большим успехом сохранить свое здоровье, а если столкнуться с какими-то проблемами или болезнями, то уже, естественно, не в той форме. И здесь на картинке так вот... Символически показано, мы взвешиваем, а насколько мы уделяли время или внимание профилактике. Символически я здесь тоже изобразил период, когда есть профилактика, есть болезнь, риски тяжелые ее развития. Я Довольно-таки большое количество времени уделяю вопросам зависимости, химических, нехимических, и здесь вот символически показано там заболевание зависимости, там может быть на самом деле любое заболевание. И есть историчная профилактика, это что такое? Это та работа, которая направлена на предотвращение снова появления заболеваний или похожего заболевания. Какие есть особенности? Есть особенности, что первичная профилактика, ее объем, ее какие-то аспекты, которые связаны с образом жизни, активности семьи или человека, особенности его организма, питания, стрессоустойчивости, планирования, они всегда индивидуальны. То есть профилактика имеет такой приличный оттиск индивидуального стиля жизни человека и семьи. И я вот об этом чуть-чуть еще подробнее скажу, на примере профилактики зависимости. Когда же мы заболеваем чем-то, вот прям так вот показано таким вот огненным цветом, да, вот мы увеличиваем свой ракурс, становимся более активными, начинаем бороться, то есть вообще активизируются наши такие превентивные зоны мозга, где мы боремся или убегаем, или пытаемся как-то вот как откупиться от этого. И там уже довольно-таки четкие такие вот стереотипы, какие вот там они перечислены внизу, да, что мы хотим максимально быстро выздороветь, мы хотим сразу понять, как это сделать, мы хотим сделать это максимально удобно с нашими навыками, и мы много спорим, соответственно. Мы хотим индульгенции, то есть мы хотим, чтобы параллельно лечению мы там, скажем, работали. Или, во чтобы болезнь близкого там не мешала нам, нашему комфорту или еще чему-то. То есть ну, оно вполне как бы закономерно, но это, как вы понимаете, довольно-таки сложно реализовать, да. И, естественно, мы хотим лечение самый лучшей от авторитетного источника. То есть, что касается лечения заболевания, вот эта вот планка, которую люди предъявляют быстро из-за того, что стимулы, острые болезни на них дают, они вполне конкретные и понятные. И мы чуть дальше тоже это развернем. То есть, почему так? И почему именно так? Вот. а что касается вторичной профилактики, то это такой немножечко лес дремущий, потому что там уже люди путаются, да? то есть, что надо делать, из профилакти... ну, то есть, чтобы поддерживать здоровье, а что надо делать, чтобы не болеть, а как это связано, ну, Но... и для этого, в принципе, я в конце вообще презентации, Приведу пару слайдов вопросов, которые помогают сориентироваться, и вот этот вот не такой горячий ракурс да, на болезни, а такой более-менее э, размеренный ракурс вывести на вторичной профилактике. Итак, двигаемся дальше. Вот тот пример про профилактику, она состоит из четырех блоков зависимости, которые нормально проводить с детьми подростками э, в семье, там, в школе, на совместных беседах. Это что? Это четыре категории, э, где э, мы рассматриваем... ну Желательно вместе со специалистами, либо уделяем это достаточно внимания, чтобы это было качественно. Чему? Это фактором риска зависимости. Да? То есть и здесь нам необходимо погрузиться, немножечко получить для себя э, форму знания, понимания, а что за риски, о чем мы вообще говорим. Да? То есть от чего э, вот это именно хроническое заболевание, зависимость, оно начинается, от чего оно зависит и так далее, и так далее. То есть здесь от нас требуется работа некоторая. Второе – это мы формируем именно здоровый образ жизни, который является опорой для человека, чтобы он не соблазнился опираться на психоактивное там, или э, игровое поведение. Да? Вот, э, то есть здесь мы укрепляем именно то здоровье, которое э, довольно-таки тонко по отношению к соблазнам, зависимым. Да? Вот. это некоторые вообще специфический стиль жизни с учетом давления вот этих вот стимулов соблазнительных. То есть, первый и второй, соответственно, пункт, они еще и связаны, ну, как звенья в цепи, да? И третий момент, это мы выявляем, если вдруг были уже ситуации в нашем окружении, где там, подросток видел употребление, как он отреагировал, вся ли у него была полная картина, были ли у него какие-то последствия, насколько он, какая позиция у него настороженная, не настороженная, а легкомысленная и так далее, и так далее. То есть, здесь уже такая мини Работа психологическая но адекватная в определенных рамках да? и четвертый момент который вообще является хорошей профилактикой всех психологических таких острых состояний вот это развитие эмоционального и когнитивного интеллекта это emotional q intelligent you то есть это психологический иммунитет к любым таким негативным расстройствам и потрясениям, которые испытывает сейчас современный человек вот и все эти четыре звена если работают одно за другим до да, потенцирует работу общего такого механизма профилактики то мы проблемы с зависимостями будем только говорить и не будем в них попадать вот но но к сожалению не всегда так гладко бывает Хотел бы коротко представить это михаил генин это те я бы сказал по интернета он журналист маркетолог документалист э и популяризатор медицины и у него в фейсбуке есть группа одна из многочисленнейших в интернете В частности на фейсбуке найди свой доктор там он помогает пациентам вести живой диалог с врачами и вот он проводил там исследование он делал скрининг месяц работы э этой группы и что вот он увидел что вообще 63 процента россиян предпочитают лечиться самостоятельно то есть они самостоятельно вот все те вопросы о которых мы говорили серьезные вопросы. Они предпочитают открывать в удобном да вот поле интернета в удобное время, да, в какое-то отведенное по привычке время. И что из этого получается? Давайте посмотрим. Получается, что он в своем таком скрининге увидел три вида, три группы пациентов. Что это за группа пациентов? Первое – это те пациенты, у которых все хорошо. Но и надо обращаться за помощью там, для получения информирования, для получения консультаций на случай дорожных карт уже имеющих заболеваний, диспансеризации, прививки, справки. То есть это, ну, заранее скажу, это довольно-таки немногочисленная группа пациентов, которая обращалась, и которая интересуется лечением и самолечением более многочисленные вторые группы то есть вторая группа это доктор у меня вот это то есть здесь пациент уже имеет какой-то недуг какую-то проблему но она не настолько болезненные острая, чтобы он вот прям сейчас принимал решение о ее лечении. третья же группа это когда уже проблема есть она видна она болезненная, и она она ограничивает или делает жизнь довольно таки нестерпимой. то есть это боль угроза нужна помощь активная стадия болезни и здесь срочно нужно что-то делать и когда вот эти все три группы измерялись то самое первое увидели что из всех этих трех групп 84 ищут ищут обращаются мониторят задают вопросы 84 это женщины то есть это вот шесть грубо в 6 раз больше, чем мужчин. И знаете, если мы говорим о каком-то соотношении отделений, скажем, вот я в наркологической больнице большой работал, там было, скажем, там 6 мужских и одно женское отделение. Да? то есть э, вот эта статистика месяца до да, вот этого интернет крупного сообщества она сопоставима со статистикой количество отделений мужских и женских больниц вот и это она конечно наводит на мысли что э, мужчины у нас они ну, как бы сказать, не очень интересуются профилактикой, им сложно из-за этого и вообще э, как-то вот э, помогать себе и лечить обращаться за помощью вовремя там до да, в надлежащем объеме и что это в принципе в довольно таки очень большом объеме а, делают женщины и в интернете они это делают в том числе и для помощи в себе и я думаю что для помощи вот этим мужчинам почему потому что там 45% когда а, вот эти обращающиеся на сайт видели проблему, интересовались, как, э, что делать в случае хронических заболеваний, и хронических заболеваний своих, и своих партнеров, то есть членов своей семьи. То есть здесь женщина у нас не только думает, что приготовить на ужин, куда поехать на отпуск, но и женщина здесь Скорее всего, я допускаю вот в рамках этой статистики, что она в 45% случаев думает о том, как лечить болезни членов семьи, плюс еще в 50% женщины они ищут, да, что именно конкретно делать, когда уже все поджало, когда ситуация острая и они решают делать или не делать. И довольно-таки большая часть обсуждения, большая часть вот, во, во всей переписке занимала, я даже здесь выделил красным пунктиром что много много сталкиваются с проблемами плохих советов непрофессионалов почему потому что в этой остроте быстроте спешки когда люди обращаются за помощью вы видели какие категории желательные для помощи до да, чтобы быстро качественно удобно чтобы никто там тебя не ругал что ты там поздно пришел или надо было еще год назад и так далее то есть очень много людей, как бы идут э, и дают советы, и они оказываются непрофессионалами, потому что спрос на получается: а что делать, да, а как быть, он довольно-таки велик. То есть, вот 50%, 50 острых запросов э, спасите, помогите, это довольно-таки высокий процент. Да. То есть, значит, 45 процентов да, у меня это. То есть они не находили должного внимания. И значит, вот в ситуации, где у меня все хорошо, а где же она профилактика? Давайте посмотрим, что можно нам с профилактикой поделать. Вот вопросы. Я пока на данном семинаре предлагаю только вопросы по факту. То есть какие вопросы, которые нам актуальны будут сейчас, если у нас все с вами хорошо, то они нам как раз пригодятся. Если тем более есть какая-то проблема, вдвойне пригодятся. Вот. Первый вопрос такой. Можно ли мы самостоятельно управлять своим здоровьем? То есть мы его измеряем, мы смотрим уже его сколько, сколько его не хватает и насколько мы уверены себя с этим чувствуем. Это раз. Какие факторы, определяющие состояние здоровья, есть сейчас в нашей жизни? То есть насколько я имею контроль над здоровьем и над тем, что я не могу назвать здоровьем? Были ли в вашей жизни периоды хорошего здоровья, от чего это зависело? То есть я смотрю, насколько вот вообще стиль а, такого вот внимания к здоровью, он подходящий на данный период, подходящий раньше вообще был подходящий. Не стоит мне пересмотреть ли стиль а, вот этой моей как бы, профилактики или просто внимания к здоровью? И вообще, если я не очень а, часто интересуюсь здоровьем и, и вообще, например, не интересуюсь профилактикой, что мы, к сожалению, увидели. В принципе, из статистики, то такой вопрос он будет актуален. Есть ли, да, у меня сейчас компа здоровья, который указывает направление, описывает усилия для поддержания здоровья. И в конце парочку таких вопросов, которые заставляют задуматься и где-то вносить в планы такое вот пристальное внимание к здоровью, это какой бы была ваша жизнь, если бы вам удавалось как следует заботиться о своем здоровье. Здесь мы уже смотрим на какой-то опыт, да, вот этих вот 45-50%, когда мы с чем-то сталкивались, и надо было ух, навалиться, надо было остро решать какие-то проблемы со здоровьем. Чтобы было, если бы это развязывалось и решалось на уровне профилактики, да, если бы мы начинали раньше задавать эти вопросы. Что следует сделать, когда есть время, чтобы лучшее здоровье расширить знания, укрепить свои силы, то есть здесь насколько вот это вот такая дорожная карта вот это вот видение э, изменений со здоровьем которые чисто физиологически так скажем либо ситуационное под воздействием какого-то определенного контекста стиля жизни работы активности Что мы знаем об этих изменениях что мы знаем о рисках с которыми мы сталкиваемся каждый день что мы знаем о динамике тех факторов которые на нас влияют да? то есть вот этим э, два вопроса они вообще заставляют нас какую-то такую бдительность к этой теме взвесить и увидеть, насколько она соответствует ходу дела и насколько она соответствует тем рискам, которые сейчас нас окружают.